Всем привет, зрители подписчики моего канала, с вами Веном. Я думаю, попробовать, может, все таки приобрести этот э, долбанный пошлинный... Пошлинную эту бумагу, потому что у меня деньги есть, просто ради интереса посмотреть. Но если не получится, не получится. Ладно, фиг с ним, будем дальше ездить. А если получится что-то интересное, то мне бы прям хотелось бы посмотреть. <coughs> ну, давайте заплатим, что же произойдет, если я <coughs> куплю этот патент. Так... Две с половиной тысячи талеров, Подождите, там же было написано 25 тысяч таллеров. Вы что, серьезно? Вы, То есть меня обманули на самом деле не 25 тысяч талеров, а две с половиной тысячи. Какого хрена? Меня это... Меня реально обманули. Я аж не слепой был. Я аж это... Не двоилось у меня в глазах. Я же видел точно 25 тысяч талеров. Какого фига? Две с половиной тысячи талеров. Да. Так, я вызываю тебя на поединок. А, у противника 46 человек. Да, прекрасно. У противника 46 человек. И у него, наверное, там одна кавалерия, так понимаю, да? Много кавалерии. Но у нас зато пехота очень хорошая. Давайте, держите здесь позицию. Так, попадание. коню попал давайте видите огонь не прекращая по ним у них есть пехота но ее немного у них в основном одна кавалерия причем видно что какая-то шведская блин осторожненько Так, стреляем, стреляем, стреляем. В атаку все. Так. Атакуйте, атакуйте Янычары даже у него в армии были Фух, ну это было безумие Потому что вроде казалось бы У меня людей в два раза меньше но На самом деле у него там половина лагеря Просто ранеными валяются И он похоже так глупо Думал, что типа возьмет В легкую меня разобьет ну ты что-то как-то уж смело прямо предполагал Что это делаешь? А ты что тут делаешь? Даже пик у него на изготовку. На тебе, сукин сын. Просто полетел, блин. Ну, мы потеряли 4 человека всего лишь убитыми. И он сбежал, конечно, но он мне зато дал подкрепление. Ну, спасибо, чувак. Я думал, я уже проиграю, он тут еще мне подкрепление накинул. Спасибо, братан. Спасибо, братюшка. Я... Только можно сказать спасибо тебе, могу сказать, больше ничего за это. Не типа, черт возьми, там типа, сукин сын, я только в плюсе оказался. Вот прикиньте, да, получается, у меня армия, по сути, в два раза была меньше. Ну, как бы на самом деле она, конечно, была равна по численности. Но у меня она была в два раза меньше, и к тому же у меня было в два раза меньше, получается, по максимальной численности отряда. То есть у меня 61 вообще можно набрать, и... Даже если при таком бы составе, скорее всего, выиграл бы его. Если бы он был бы полностью, там, 96 человек, да, или сколько там, 92 у него целый отряд. А у меня там 62, 61. Я бы все равно, скорее всего, победил бы, потому что у меня армия все таки уже лучше обучена. Я, и к тому же, лучше дерусь и лучше атакую. В общем, такие вот дела. у дела. И бой... Мы продолжаем прохождение. Я очень надолго уходил, потому что мне пришлось это сделать. Примерно неделю я не записывал. Ну ладно, не неделю я, наверное, день не записывал. Потому что реально прохождение мне очень нравится, очень интересно проходить. И от того я прям постоянно хочу играть. Знаете, что я хочу еще сказать по поводу прохождения вообще, в принципе? Я заметил такую вещь. Спустя, ну да, полторы тысячи видео, спустя пять лет записи, даже уже почти шесть лет, заметил такую особенность. Ну, на самом деле, она довольно очевидна, что когда ты записываешь много серий подряд, то ты как-то записываешь так. Ну, расконцентрирован у тебя внимание, ты особо не вникаешь в подробности. Да, вот это супер вообще. В подробности прохождения не, как сказать, не стараешься, я бы так сказал. А когда ты записываешь одну серию на полчаса, скажем, да, раз в день, то ты прям, ну, как-то вот особенно думаешь, что вот эта серия, прям вникаешь в нее, прям тебе все это нравится, и ты отдаешь энергии. Вот это да, есть такое. Вот из-за того, что я записываю довольно много серий в день, я стараюсь, по крайней мере, я то есть не могу записывать каждый день по одной серии, я записываю примерно по 5-6 серий раз в 3 дня, где-то вот такое вот у меня примерно распорядок. И почему я так делаю? Ну, потому что, да, как я сказал, во-первых, времени у меня нет, а во-вторых, потому что я хочу запасти сериями на очень долго, чтобы потом не записывать прям тотальный период. Чтобы потом можно было отвлечься и другими делами заняться очень серьезно, так как время летит очень быстро. Ну, а я вот в свою очередь вот, когда-то поклялся о том, что я пройду вот эти прохождения, Монтемблэйт огнем мечом, тоталвары -то там какие-то, да, свои старые, которые я не заканчивал. Поэтому я вот просто вынужден проходить их, потому что я хочу сдержать слово, хочу, как сказать, выполнить обещание перед своими подписчиками, что я пройду старое прохождение. Так что я стараюсь, я стараюсь, надеюсь, вы поддерживаете меня. Пожалуйста, поддерживайте меня, ставьте лайки этому видео и другим видео. Я стараюсь специально для вас. Так, ну ладно, мы закончили тем временем битву, тут на меня напали бунтари, или они не напали? Ну... Не знаю, они что-то вроде двинулись на меня, а потом что-то передумали резко. Видимо, у меня там люди выздоровели, они поэтому такие, о, черт возьми, что-то их как-то сильно много. Но у нас действительно очень много. Бундарей, кстати, тоже довольно-таки немало, поэтому надо быть осторожным. Так, пулька не долетела. Уже разучился целиться, точно как по, по расстоянию. Так, Отлично. у угу. меня уже начали вести огонь. Ну, знаете, что происходит, когда в меня стреляют? Мне надо убегать, улепетывать, потому что любое попадание мне в, в, вообще в тело, даже не в голову обязательно, уже снимает очень много хп, тотально хп снимает. Даже из сраного самопала могут меня, в принципе, убить. Так, они начинают отступать уже. Ха -ха -ха -ха. Ну, это изи каточка. Потому что я опять получаю дополнительный опыт, плюс прокачиваю свое одноручное оружие. Ну, в общем-то, как обычно, ребята, как обычно, развлекаемся с бунтарями просто передачи. Потому что, я не знаю, но это так часто происходит, что эти бунтарины на меня нападают. Или я на них нападаю. Ну, точнее, да. Обычно происходит так, что я на них нападаю. Что это уже стало, по-моему, обычаем. Атаковать бунтарей и просто с них получать халявный опыт для моей армии. И у нас, как обычно, никто не умирает. Сейчас, тем более, у меня, похоже, армия состоит в основном из... Ну, нет, у меня армия состоит больше тоже, как бы, из копейщиков есть они. Но тут у меня получилась такая ситуация, что... Копейщики сейчас валяются дохлыми в кроватке. Так, что-то я не понял. Отлично. Так, стороже мне достался. Ну, сторожа или сторожа, наверное, правильно. Да, я думаю, что в комментарии мне писали много раз там какие-то мои ошибки. Я это понимаю, ребята. Вот если кто-то там смотрит потом это видео... И говорит о том, что, черт возьми, ты неправильно произносишь, ты неправильно ставишь ударение, ты вообще какой-то дурак. Да, ребята, есть такое. И моментами бывает, встречаются такие моменты. Моментами встречаются такие моменты. Ну вот, в особенности вот этот момент, да. А, такие глупые вещи с моей стороны, но это, поймите меня, во-первых, потому что я записываю дофига серии подряд. 6 серий подряд, да, вот так без остановки ты, по сути, фигачишь, фигачишь, фигачишь. Ты уже потом спустя две серии, три серии уже начинаешь... Уставать, начинаешь нанести всякую ерунду. <свёзд> Плюс, поймите меня, я уже не тот человек, который был там, скажем, года три назад, два назад. Когда я интересовался историей, просто вообще в подробностях. прям мне это все было интересно, настолько, что я не мог оторваться. Сейчас же я говорю, у меня серии очень мало времени свободного на трату э -э подобных вещей. Конечно, у меня есть время свободное местами, но я его использую на другие вещи. Есть более важные, чем, вот, например, чтение истории там, или еще чего-то, потому что я сейчас уже никак не связан с историей. Напомню, да, небольшое отступление лирическое. Напомню тем, кто не смотрел мои видео раньше, не смотрел мои прохождения, не смотрел мои подкасты, не смотрел вообще ничего, в принципе, потому что я об этом часто очень говорю. Я учился до этого на юриста. Вот тогда мне история была очень интересна. И я занимался реально ею с большим усердием. Однако, однако получается, три года назад я закончил колледж и я поступил в институт. Сейчас я учусь в институте и там я уже изучаю программирование. Хм, да, не спрашивайте, почему такая ерунда. На это есть свой подкаст, вы можете найти серию подкастов на канале, можете посмотреть, я не помню, какой именно, но, по-моему, последний я это все рассказывал в подробностях, почему так случилось. Но, в общем, я перепрофилировался, и поэтому я сейчас историей вообще не занимаюсь, она мне сейчас является побочным моментом, я только иногда ее касаюсь, и то только те, которые периоды мне нравятся. Мне сейчас, например, интересен период наполеоновских войн, вот реально меня заинтересовало, я смотрю серию интересных видео... Который вы тоже можете найти Олег Соколов Есть такой кандидат исторических наук Можете посмотреть В общем-то я вот это сейчас интересуюсь Мне очень нравится, я смотрю видео Плюс сам читаю моментами какие-то В Википедии там насчет сражений Насчет Наполеона Так что вот Ладно, это было лирическое отступление чтобы потом не возникали Ну уже наверняка до этого возникало дофига подобных вопросов Но чтобы сейчас уже их полностью отметнуть Чтобы никто не задавал подобное В комментариях так, э, так, так, так, у меня же есть почтальон, кстати. Вот знаете, сейчас такое перепутье получается у меня в этом прохождении, потому что я уже достиг такого довольно большой прокачки, у меня 61 уже человек может быть нанят. Плюс к тому же я переодет неплохо, и у меня есть деньги, в принципе. Но проблема есть еще одна, очень большая, то что, во-первых, персонажи у меня все голые, скажем так, практически. То есть одежда у них очень фиговая. Плюс проблема в том, что все-таки репутации еще недостаточно. Поэтому я думаю, мы будем дальше заниматься выполнением побочных заданий. Также периодически можно задания выполнять городских глав, потому что я смотрю, за них дают очень хорошую, хорошую награду. То есть прям очень много опыта давали вот до этого на заданиях, очень много денег давали на заданиях. Так что я буду дальше выполнять задания еще и городских глав. Это реально прибыльные дельцы, так что будем этим заниматься. А сейчас едем в сторону Изюмской крепости. Тут мы денежки заплатили нашим товарищам. Опа. А вот это, кстати, интересно. Ну-ка, ну-ка. Кто там у дезертире? А, мы их не догоняем. Да, я уже очень толстый отряд набрал. Думаю, может быть, кого-то распустить, попробовать. Ну, то есть не попробовать, а реально распустить. Например, я думаю, убрать селянку. Это раз. Драгун я оставлю. Шведского рейтера я тоже оставлю. Он, хоть и много жрет, но он зато в бою реально полезен. Крылатый гусар тоже оставлю. Вот от кого можно избавиться, я додумаю, Я думаю, от каких-нибудь мушкетеров, например. Вот каких-нибудь совсем чуваков таких слабых, типа наемных стрелков. Я вот давайте-ка их распущу. Остальных всех оставим. Ну, я распускаю лишь для того, чтобы можно было перемещаться как можно быстрее по карте. Потому что мне вот сейчас воевать с, с Речью Посполитой что-то вообще неохота. У меня есть другие более полезные занятия. Поэтому я распущу вот, такие вот, вот таких солдат не очень-то полезных. И давайте-ка двинем в сторону Изюмской крепости. Едем, едем, едем в далекие края. Едем, едем, едем. Несмотря ни на что, да. У нас тут уже совсем рядом Изюмская крепость. Никита Адаевский, здоровенький Булы. Вот тебе письмо от Хавана. О, дай-ка посмотреть, здоровенький, да, отлично, спасибо. Так, убей негодяя по имени Бахмет Мушкет. Ох, какое имя. Просто царское. Прям чувствуется. Чувствуется запах каких-то благородных предков этого мужичка. Ну, в общем-то, ладно, давайте я проучу этого мерзавца. По следам беглеца, панери. Ну, панери, по-моему, далековато, да? Деревушка-то не близкая. Да, ну. Как далеко? Он, в принципе, недалеко, если с ускорением, да. Двигаться, в принципе, очень можно быстро. Валуйки, Курск. Вот, Курск, давайте заедем еще в город. Может быть, тут кто-то будет у нас. Семен Рахманин. Здоровенький Булы. Крепость Брянск, да, без проблем. Вообще, как два пальца по асфальт. Пока что паныри наши. Приезжаем в город, давайте-ка направляемся к центру деревни. Ох, что тут у нас? Такая неплохая деревушка. Соломенные крыши, кого-то там прям даже есть и покрытие нормальное у крыши, а вот тут у нас, однако, э, нервный человек, какой-то бомжара. А ты кто такой? Чего тебе нужно? Ну, я думаю, на его месте, если бы увидел бы такого чувака, как я, я думаю, немножко бы испугался, однако этого чувака вообще ничего не, не, не беспокоит, он ничего не боится и он просто ринулся на меня в атаку. А жителям вообще пофиг. Стреляют, убивают. Да нормально, чё, каждый день такое происходит. До свидания. Ладно, поехали обратно. Хотя тут Брянск... Брянск... Крепость Брянск где-то была, по-моему, недалеко. Да, она в таки по пути, кстати, назад едем. Заезжаем в крепость Брянск. Повезло нам то, что не надо далеко очень гнать. Вот тебе письмо от Рахманина. Дай-ка посмотреть. Ого, спасибо. Так, курс по пути, да... Блин, были бы все такие почтальоны задания. То есть, вообще, буквально тут два шага, и ты уже доехал до пункта назначения. Семен Рахманин тут даже сидит еще до сих пор. На тебе письмо. Так, князь Хованский, Андрей мне занял приличную сумму. Он уже, по-моему, в первый раз у тебя занимает сумму, кстати, эту. Видимо, он вообще такой довольно странный человек, ну, точнее, нехороший. Постоянно он уберет... У кого-то взаймы не возвращает, приходится мне постоянно к нему ездить, чтобы вернуть деньги Так, на тебя, тварь, мне стали не жалко, иди сюда Ну, немножко войск у нас поредело, однако там вылечились некоторые солдаты Поэтому, получается, мы особо и ничего не потеряли от численности Ну, с варами, я думаю, речь будет довольно короткой Сейчас я их просто расстреляю и побью Эй, чё там за бичи? На, нафиг Просто бичуганская орда. Блин, сукины дети, но ну эти бичи даже меня пробивают каким-то образом. С помощью своих топоров. На тебе. Готовченко. Воу-воу-воу. Поосторожнее. На поворотах. Хе-хе, холопы, море холопов, умрите давайте, сукины дети. Нечего воровать, воровать это плохо, вор должен сидеть в тюрьме, но вообще в нашем случае он должен лежать в могиле, ну ладно. Да, воровать нехорошо, за это отрубать будем, не знаю, промежности будем отрезать за ваши действия. Что такие же ублюдки, как вы, не рождались. Все, мы закончили с ними. Никуда мы направлялись. А, по-моему, в Изюмскую крепость. Поехали. Сохранюсь, чутка. И погнали в Изюмскую крепость. Никита Адаевский, здоровенький булый, я тебе привез еще новость хорошую. Да, Бахмед Мушкет, Мушкет Бахмед получил по своим щам. Так и пускай ему это достанется. Да, спасибо за деньги. Конечно, Персик, это твое. Ты заработал. Так, тверь мне как раз по пути. Сарабун достигает 10 уровня. Вообще все классно. Сарабуном можно поболтать насчет его навыков. М -м, что у него тут по навыкам? Он у нас прокачивает. Интеллект, да, ему надо качать. Хм. Я так и знал, что произойдет такая фигня, но давайте мы оставим 2 очка навыков. Мне вот интересно, я у кого-то тоже оставлял, это был то ли Цепиш, то ли Елисей, то ли Федот, я уже точно не помню. Давайте его Елисея посмотрим по навыкам. Нет, у него ни черта нету, она может быть Федот. Да, у Федота я десяточку оставил, о, то есть 2 оставил, десяточку нужно сейчас куда-нибудь потратить, что-то она мне. никуда не потрачена была. Так что у Сарабуна я тоже оставлю, потому что у него навыков уже интеллекта очень много. Я думаю, что на следующий уровень у него уже интеллект 18 будет. И, соответственно, он сможет себе поставить еще больше первой помощи или хирургии. В зависимости от того, что я выберу. Плюс надо, кстати, владение оружием немножко повысить. Потому что что-то у него совсем его нету. Очки оружия в никуда просто тратить. Ну и все. Таким образом, мы можем еще, кстати, повысить пикинеров. Повышаем, конечно же, всех абсолютно. Армия меня вообще радует, моя... Прям вот... заглядение. Ну и надо теперь ехать в Тверь. В принципе. Хотя, подождите, почему в Тверь-то? Возвращение долгов. Ну хотя, да, в том направлении я... Хотя, подождите, тут крепость Шеринбей. Шеринбей? ширин Шеринбей? Крепость Козылы Яр, по-моему, туда мне надо догнать. Да, а тут его уже наверняка нету, этого Шеринбея, блин. А, нет, он здесь еще сидит. Ха, как мне повезло. Поговаривают, будто повергаешь всех противников, что возвращаются тебе на пути. Что ж, если тебе дарована такая сила, распоряжайся ее и с умом. Я согласен, да, я в последнее время что-то прям всех разношу в ноль, поэтому... Знаю, где твое место, Ширинбей, я поехал вперед. Там дерутся за Переяслав. Ну, Переяслав мне вообще не интересует. Так, я вообще не хочу воевать, я хочу просто въехать и поговорить ага, с городским головой, но он, похоже, уже смотался отсюда. Ладно, в таком случае я продам весь мусор, который у меня есть. Так, перчатки, кстати, кожаные. Вот это надо оставить, это кому-то можно отдать. Погнутый самопал, конечно, нафиг никому не нужны. Вся вот эта вот ерунда тоже продаем. Можно в кабачок заглянуть. Посредничек здоровенький! Как твои дела? Как там твои рабы проживают? Вот тебе еще добавочка одного бомжика тебе отдаю. Так, ну что, едем. Едем на север. Полоцк. Наш курс на Полоцк. Крымское ханство отбирает Переослав. Зашибись, ребят. <с>. Как-то вы всрали Переослав очень легко. Кстати, можно поторговать попробовать? Городской глава. Что там по поводу торговли? Вино, тютюн, мед. Давай-ка мед. Ага. Сечи. Да, что-то как-то не особо. Ну-ка, может, другой товар у тебя есть? Вино, например. Но ну, вино тоже особо небольшой цены, да и при этом у тебя его мало. Может, тютюн тогда? Тютюн-то тютюн. Слушайте, очень даже неплохой тютюн получается. Погнали тогда караван отвозить. Сейчас с караваном разберемся. А, вон он поехал. Я что-то смотрю нет его. Сначала разберемся с караваном, потом мы разберемся уже, соответственно, с другими заданиями. В том числе и с Андреем Хованским. Поболтаем с ним по-мужски. Так, я получаю свои деньги. Хорошо. Я, получается, потратил... Ага. Кстати, вот интересно, депозиты, а где их вот заключать? Потому что я вот заметил вот такую вот фигню, банковские счета. А где их найти-то? Хм. Кстати, боевой дух у нас как? Размер отряда минус 7, всего 93. Ну, это великолепно. А численность... Лидерство, харизма, известность, базовый размер отряда. Ну, короче, получается такая, раз, такой размер. А вот на, насчет банковских э, всяких операций я пока что-то не понимаю, как это сделать. А, кстати, узнать здешние цены, что я вот сделаю сейчас. А-а-а, вон что. Блин, надо побольше. Смотрите на всякие вкладки, потому что я что-то их даже не обращаю внимания, хотя это. Довольно полезное занятие. В Львов 166. Ну, блин, тут особо ничего нету. А что там было написано? Вот я пропустил. Так, задание. Здесь вот есть где-то летопись. Вот она. Так, нет сообщения. Да нет, мне ж не это надо было. А летопись, что это такое. Крымское ханство. А, ну это то есть события, которые происходили. Ага. На рыночную площадь в кабак, по улицам. Он, вот, кстати, по улицам прогуляться, может, тогда. да. вряд ли здесь банкир где-то должен быть. Да нету нигде банкира никакого. Страж тюрьмы, там, понятное дело, база, это кто такой. Торговец с лошадьми. Понятно. Надо почитать будет потом Обязательно возьму, прочитаю Табунщик как. о, Слушайте, здесь вы можете заказать себе Отличное обмундирование Вот оно чё, коллеги, посмотреть список спутников И я могу спутников здесь взять Кого из своих спутников ты хочешь обучить? Что? Ну, выбирай, какую науку ты хочешь изучить Подождите-ка Сарабун, медицина Стоимость обучения, ну окей. А что значит обучить? Я что, его обучил, а теперь у меня будет... Э? -э! А куда делся сарабун? Что за херня? Я что-то не понял, у меня... Забрали моего... Что-то я вообще не вступаю. Что произошло? так моего похоже чувака угнали куда-то Ха. так ладно подождите-ка давайте-ка оружие хочу заказной пистоль голландский пистоль заказной турецкий мушкет заказной лук Недостаточно денег Так, подождите-ка, а что это такое? Мне пора Назад, бронник Шлемы керасы Заказные латы Заказной черный доспех 108 тысяч Нифига себе Так Шлема угу. Можно, значит, здесь еще и заказывать Оружие и броню а табунчик что тут мне даст? Заказать лошадь. Чистокровная лошадь. Нафиг она мне нужна. Лошадь мне в последнюю очередь нужна, потому что она может легко откинуться. А что, что он? Как он долго обучаться будет? Ну-ка я сейчас отлучусь. Я посмотрю специально в интернете, что по, поводу, по этому поводу говорят. Так, ну я возвращаюсь. И знаете что? Я посмотрел кое-какие гайды. То есть как можно разбогатеть в принципе быстро. По сути, это является как читом, потому что, ну, блин, это настолько тупо, настолько легко заработать с этого деньги. Это взять, во-первых, закупиться каким-то товаром, например, порохом или там маслом, возможно, чем-то еще. Ну, возьмем, например, порох, давайте-ка я вот посмотрю, еще масло возьму, куплю. А, масло, наверное, не такое. Да, масло другое надо. Масло обычное. Хотя... Его знает. Ну, короче, фиг с ним. Давайте-ка вот закупим еще еще пенькой. Заеду я в какой-нибудь соседний город. Вот смотрите, сколько я потратил, да? А, тут Ян кишка, да иди ты к черту. Заезжаем в город. А, идем на рыночную площадь и сюда продаем. Ага, хрен. Я тут только могу, получается, нормально продать порох. Порох реально неплохо, цена. М -м по неплохой цене. А вот что-то все остальное как-то не очень. Ну-ка, сейчас. Получается ткань, вино, специи, железо, соль. Железо, соль, Но вот вино у нас тут есть. Пеньку я, наверное, зря взял. Чувствую. Да, пенька здесь вообще не нужна. Тютюн еще есть. Может, тютюн еще взять. Ну, посмотрим сейчас, короче, я вот это все возьму. Пережду немного. Кстати, подожди-ка, Майдан. Что, Майдан? Взять кредит, положить деньги в рост под 14% ежемесячно. Так, подождите-ка, провести сделку. Вау, какой я хороший взял, однако, отдал кредит. И у меня вообще не осталось, да, денег? Отлично. Тогда, значит, давайте здесь продаем тютюн. Это еще не тетюн, я хотел сказать нику потому что денег что-то вообще нет, как-то это тупо получается. Так, подождем немного, все, можно ехать дальше. Поехали обратно в Киев, тот же самый. Въезжаем в Киев. А, да, вино здесь можно продать дороже, сами видите, вино дороже получается, продается. Изделия с кожи тоже, и тоже можно дороже продать. Хорошо. Вот, короче, как можно быстро поднять деньги. Даже вот эти сраные караваны, они не нужны, получается. Потому что вот так можно вообще просто быстро поднять бабла. Азино, три топора. Как поднять бабла? Вот вам, как поднять бабла. Так, вот просто берете и поднимаете его. Ну, тогда надо съездить в какой-нибудь другой город еще, типа Чер... Черкасы, например. Что у нас есть дешевое, например, железо, вот не надо. Разным товаром. Здесь у нас глиняные утварь, есть изделия из кожи. Так, мука там, нет, там такой муки. Керамика, мясо, рыба. Мясо, рыба, керамика. Керамика, наверное, утвари имеется в виду. Сейчас давайте-ка поеду в соседний город, все продам, например, всечь. Интересно, по какой цене я? я покупал, получается, по 366, а тут за сколько продам. Ну да, я, получается, в плюсе остаюсь, причем в таком стабильном плюсе. О, сколько красок. Как краски-то вообще являются? По-моему, нифига. Не являются они таким товаром, которым можно хорошо накопить деньги. Соль, кстати, вот есть. Шерстяная одежда тут вот. Цена покупки. Цена возврата. Хм. Ну, порох возьму, железо возьму. Так, железо возьму. Чего вы купите проданные товары, прежде чем покупать это? Не понял. А, типа я покупаю по той же цене? Он хочет сказать. Типа поэтому фиг ты там с этого заработаешь. Ладно, короче, 82 талера. А еду давайте Кавкази Кермен. Вот интересно, за сколько я могу продать эту краску? Ну да, она дороже получается. Опора, кстати, нифига не дороже. Ха. А порох, потому что здесь, видимо, есть. Вот в чем проблема. Вау, сколько нифига себе стоит специи. Что-то Мне кажется, я только от этого проиграю. Так, соль возьмем. Изделие из кожи. Так, получается, я покупал соль по 200, да? Порох по 172. Ну, угу. погнали в какой-то другой город, например, в ки крепость Кильбурун. Так, въезжаем. Да, здесь, видите, порк сколько стоит. Жесть. Просто какие-то бешеные деньги. Ну, а соль, правда, все равно дешевле выходит. И изделия с кожи тоже дешевле. Это почему? Непонятно почему. Вообще непонятно. Ну, давайте тогда изделия вот из этой глины возьмем. Глиняные изделия. Мы поедем в крепость Лодыжин. Так. -с. Да нет, соль дороже не станет. И тоже изделие с кожи тоже дороже не становится. Я могу закупиться, наоборот, ими еще. Могу купить, кстати, еще и железо. Ну-ка, поехали в Братслав сейчас. Я сейчас поэкспериментирую немного, потому что не понимаю, что дороже где. Ну, я, видимо, проиграл от того, что сейчас вот продал. Ладно, я все продам, это весь этот мусор. Давайте я посмотрю здешние цены, кстати, вот. Что мы узнаем от этого? Так, если купить инструменты здесь и продать в ревели, это принесет вам прибыль 164. Продать в Черкаске несет 206 талеров за штуку. 206, да, талеров за штуку. Изделие из кожи. Забираем туда. Черкаски. А где у нас Черкас? Черкасы. Хм. Ладно, погнали. Так.